Всем привет! С вами Роман Стельмах. Наступило лето. Многие из нас упорно и усердно трудились целый год. И именно сейчас, то время, когда нужно запланировать прекрасный отпуск. Об этом и поговорим в сегодняшнем видео. Какие мысли возникают, когда мы думаем об отпуске? Да, солнце, море, пляж, пальмы. Хотя у каждого свои ассоциации. Кому-то нравится лежать на солнышке, а кому-то гулять по узким старинным улочкам. Когда наши люди думают об отпуске, скорее всего они вспоминают знаменитые курорты Испании, Италии, Франции и тому подобное. И очень редко планируют свой отпуск здесь, в Португалии. А зря. Это замечательная страна, в которой можно совместить все виды отдыха. Наверное, многие из вас раньше не рассматривали Португалию как вариант для отдыха и думали, это далеко, значит, дорого и сложно. На самом деле все не так, и если вооружиться правильными знаниями, можно сделать эту поездку выгодной, а главное, незабываемой. Итак, поехали, сегодня я буду вашим гидом. Португалия – это страна, которая находится на самом западном краю Европы. Путь к ней из наших стран не близок, но оно того стоит. Это страна фантастического футбола и веселых карнавалов отличных морских пляжей и горных вершин, памятников архитектуры и вкусной национальной кухни. Местные жители очень приветливы и гостеприимны. В общем, словами всего не расскажешь. Это надо хотя бы раз увидеть. Как организовать поездку? На самом деле все не так уж и сложно. Первое, с чего надо начать, это шенгенская виза, если, конечно же, у вас ее нет. Для граждан России это обязательно. Для украинцев с 11 июня этого года можно ехать без визы, но там есть свои особенности, поэтому обязательно почитайте перед тем, как выезжать. Если у вас есть шенген, отлично, этот пункт пройден, вы можете спокойно лететь в Португалию. Выбираем вид транспорта. На этом пункте остановимся поподробнее. Добраться можно на самолете, на поезде, на автобусе, на машине и даже автостопом. Тут все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Об этом поговорим поподробнее. Авиаперелет. Отличный выбор для всех путешественников. Если вы, конечно же, не боитесь летать. Если вас не смущает цена на билет, этот вариант однозначно ваш. Преимущество – экономия времени и скорость. Авиарейсы из Москвы и Киева осуществляются ежедневно разными авиакомпаниями. Перелет может быть прямым или с пересадкой. Если с пересадкой, то здесь также можно сэкономить на цене билета. Кроме экономии денег, у вас появится возможность в ожидании рейса побывать на экскурсии в городе, где вы находитесь транзитом. Автобус. Можно и на автобусе. Путешествие, конечно же, будет длинней, но можно попытаться сэкономить на билете. Вы проедете практически всю Европу и сможете остановиться в разных городах и посетить экскурсии там. Прямых автобусов нет и вам надо будет планировать пересадки самостоятельно. Но преимущество в том, что вы посетите экскурсии в тех городах, где будете делать пересадку. Автостоп. Автостоп. Приемлемый вариант для молодежи и тех, кто ограничен средства, но увидеть мир хочется. Тут уж как повезет. Доехать, конечно, можно бесплатно, но время, проведенное в пути, рассчитать невозможно. Преимущество – вывольная птица, и по дороге можете увидеть много-много-много всего интересного. Как-то так. Выбирать вам. Конечно же, можно заказать тур у любого туроператора, собрать чемодан и улететь в назначенную дату. А можно все организовать самостоятельно. Выбрать маршрут, транспорт и место жительства. Выбирать вам. Но какой бы выбор вы ни сделали, Португалия однозначно доставит вам истинное удовольствие. А на сегодня все. В следующих выпусках мы поговорим о том, как обустроиться здесь, как снять жилье и что посмотреть. До новых встреч. С вами был Роман Стельмах. Пока-пока.